Нырочек, да? Давай только не нырок, а подсед. Тебя получит, тун, тун-тун-тун-тун, такой подсед. Давай, смотри. Пошли мои руки. Ага, нормуль, да? Но немножко все таки тянет куда-то на ногу сделать. Вот это... у меня, Ребят, вот вы когда сейчас средней дистанции ноги подсаживаетесь, у вас вот возникает этот момент свободного падения на коленках, да, плюс встань в шире, уже ноги, точнее, уже поставь, уже, уже, уже, уже, уже, о, ширина плеч. Вот сделай чуть-чуть. Видишь, вот здесь спина не поработает поясница. Mm -hmm. Да? А теперь шире ноги подставь. О, ну не настолько. Вот, выпрями, подсел, а теперь упади. О! Ну, и поясница немножко с работы, покачайся. У меня, посмотри, у меня поясница происходит вот такое. тун -ту -ту. Есть такое? Вот как пружинка. Вот. Поэтому на рене плеч, оно есть такое, но оно мелкое. Все позвоночники вот такие, правильно? Начиная с этого отдела, с того. Ставя ноги ширше, у вас появляется больше опоры, больше вот возможности покачнуть коленками, да? И одновременно возможность сгибается поясничный отдел. И вот этот вот нырок, нырок, в данном случае вы сейчас мне хочу, чтобы вы наработали первичное в нырке. Ни нога куда-то пошла, ни вот это особенное движение. А именно вот первый номер так руки. Естественно, что никаких прямых ног нет, ребят. Вот эта группировка. Вы когда вот сейчас вы мне пресс сделали, вот этот, вы сейчас при этом подседе будете желательно, чтобы сделали то же самое. Поставил так руки, да? Вот, вот поставь вот чуть-чуть, ну да. Если вот так поставить, ну я тоже, блин, могу не успеть, да? Вот давай пошел. Посмотрите, что я делаю во время нырка. Я, да, и локти вовнутрь. Что это мне даст? Это мне даст, в общем, э, прекрасную фишечку собранности во время вставания и нанесения бокового удара. у меня произошло. Вот мы сейчас с вами стояли локтем вовнутрь, да? Вот сюда. А я уже готово время нырка. Я уже полностью группировался. Давай поэкспериментируем. Тебя... Качал вчера подбородок? Поставь ладонь. Да, ладонь туда поставь, ударю в нее. Ты мне правый сбоку, я встану, ударю. Правый сбоку. Вот это вот вовнутрь локтем. Плюс здесь нет паузы перед вставанием. Еще раз. Позволяет мне как раз встаю, плечо пошло, запаздывание локтя вот это. Еще раз. И далее что произошло? Чуть-чуть вот сюда. Или. Давай еще раз. Сразу начал рукой что-то бить, пытаться. Вы, ваша инерция вверх. Вы встаете и бьете. Переходит масса. Выдох прям. Она сама пойдет. Не разогнуть локоть. Хорошо? Сейчас без удара, но вот на это вот на подсесть поиграли. Локти. Ну, давай, давай, давай. Раз, давай. Поехали. Ребята, рекомендую. Был вопрос просто про питание, там еще что-то. Про питание спортивное, тем более я не сторонник вот там есть какие-то БЦА. Витамины. Витамины, да, сейчас искренне употреб... сам употребляю в первую очередь. Это Артамол. Ссылка в описании. Напрямую поставки занимается человек, товарищ наш. Вот. У нас и спортсмены, и сборные закупали это. артамол.ру. Ссылку в описании посмотрите, рекомендую. Прямые поставки, там, по-моему, даже чуть ли не в два раза дешевле, выгоднее, чем нежели в сетях покупать. Так что пользуйтесь на здоровье.